что сделать не с дрочистыми я не пью лучше собирайтесь и по покажу, что... да не надо мне показывать я что не вижу как вы ловите а я понимаю ли дрочисты любители бля. собирайтесь и эти совесть надо иметь прежде всего Или ты думаешь, я не знаю, как на силикон ловят, блядь, и все равно продолжают? Я сейчас вызову инспекторов, приедут, блядь, вам же гембер сейчас будет. После вас же ни одна рыба не ловится, блядь. Ну, хоть соглашайся, а он стоит, еще ждет, еще дрочит дальше, блядь. Я уже по 100 грамм со мной выпью. Нет, не пью. Все. Я свою цистерну уже выпил. Вот так, съебывайте Вот так приходится с ними бороться, блядь, пока. Вот еще один дрочист, блядь. Умный, блядь. А ну-ка, давай номер лодочки своей. Сейчас мы дадим, блядь. Что, рыбы надо? Я общественный инспектор. Где ты меня? мою рыбу дрочишь, блядь. Я тебе сейчас скажу год рождения. Хочешь? Хочешь? Сейчас пойдешь пешком собирать все грузила свои. Алло, вот, алло, я тебя снимаю, посмотри. А вот сейчас ты все увидишь. Ты себя сегодня увидишь везде. И номер лодки. Вот, пожалуйста. На. И номер лодочки. И сейчас все передадим в инспекцию. Нет, до да сраки. Ты меня можешь снимать знаешь сколько? Вот. Доставай, доставай свое. Доставай, драч. Ну достань. Достану. Ну достань. достань. Достань, урод, блядь. Достань. Слышишь? Что? Ты что думаешь, что Каще бессмертный, блядь? А Выли сюда, я тебя достану а, сейчас. А вы? А вы... Бессмертный? Доставай свой драч. Вида, звядь не сани, пусть егерей вызови сюда. Люди. Это вы что за люди? Бля? Вы уроды, я не люди Ну покажись, Снасть Достань, Снасть Чего ты уезжаешь? Блядь? Чего уезжаешь? Блядь? Снасть достань Ну достань Снасть Если ты такой смелый, выйди на берег Я тебе сейчас все объясню блядь. Урод, блядь О. Вот так вали Побыстрее, блядь